Полу десять, офигеть. Полу десять, офигеть. А мы этого еще мало. Мы сейчас с то я с ним лазером играю все. Он. он спит. Пиды кут. Я и остановился с вами вроде. Да вроде снимается к этому. Была первая часть. Я все неплохо могу говорить. В все вы видите, я заболел. Ну, изи. А Секунд с контролей точки. Ха. Кью. Ну, льва, Квартира. А когда квартиранты будут? О. Хо-хо-хо, что-то она... Музыки, она делать говорил один человек кот фараон за за заки какие сделать разут сюда вставить О. Они просто, они подсвечивают. Но просто дарест, не подсвечивают такие... Ну, пусть они что-то... Да, Никакая последовательность, да, не разоставил зависать в виду, Так я снизил очень сильно настройки, ха ничего вас не лагает. Так и Давайте будем прыгать, как надо. Лена. Хоба. Та робот. Всё, ну, скримером вылетел, по идее. Что у него тут написано? Би-12 вроде? Я уже понял то, что тут стрелки показывают, куда. Харан, как 12. Кстати, B12. полезный э, витамин для котов. И сюда для людей, наверное, вроде. Ну, сюда название вроде студии B12. B12. Ой, я... Давай. Сдох. Сдох. Очнись. О, ты жив? Привет. Хосе, ха сы ха Все равно хо. свой блин. Я создал поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Ага. Я не помню, как меня зовут, похоже, мы обханька вырезнена. Я долго был заперт в заперт в электронной сети. Блин, кот мне нравится. Такой х-тат станет найти поесть. Ага, МИ-12. О, как раз. Похоже, ты задавал стенелку. Пусти за мной следы. О кей, кей, кей. Очень хорошо, батарея садится. Подойди сюда. Мяу. Да, да, дядя, ай, ем. Бедный кот, убий, ай, я откинулся. А. Папаски По моей идет. Я побулял. А. Я сразу кулялся в сторону, надо туда. Так, давай, допустим, три, как я люблю, три. А, че? Че? Не понял? А, понял. Все, ладно, запись идет. Оба! Ой, ё, ух ты, ну и местечко. Ого, опять зарядка посылка. Ха. Ой, ё, это вот, ай, блин, противно. Ах. Это будто какая-то коза. Кровь, будто. Вот Зорки <звы> да. не понял, что такое. Погоди, я помню, аутсайд. Такой это был райц, ты оттуда присыл. Давай, это открытка, это срок был давай с, с нее. А то теперь, видите, откуда они эти воспоминания. Как они сюда попали? Или дальше? О, скала воспоминаний. Ой, ё, мне это не нравится. Давай назад. Да, не нормально. Да, О! Стоп, че? Это зурки? Да, не обращайте внимание на голос, он вставший. Ой-ё! Лохи, ха лохи, ха-лохи, ха-ха, лохи ха лохи я котом мне по барабану хипс поизбавился от лохов, да изи о чего подвидаться, то да не знаю, что это такое. Ладно. Трусёб. Ой. Назад. Назад некуда. Трусёб. троё Че? Чё? Чё? 签子你不要 последый до кота ой кота перепутал арабского короче Казалось, не свой язык Ты не не никого Всегда. Опа! О, ковер Время царапочек. О, фонарь. Свети и как говорится. Ой, боб, боба. Обзор с ним природы. Эдитация странного Понятно. Каталубю Си. О. что как-то иди, не надолго. Я идет такой э? язычок Ой, ай, управление перепутали вестами, ⁇ -мо ⁇ И хорошо. А, он вот не Филадельсово за Понимаю, понимаю. Ау. С полезком. с Эээ... Збал... Збалтаразар или как-то? Док и Вобо. Бакхоб. Корова. такая не ну нормально с болтазар, болтазар ясно Пакет опять не набирай себе в голову, хорошо? А, нормально. Откроет да, вот эту вот дверь. А, Мечты-мечтами. Мечты-мечтами. Типа, ничего не будет делать. И вот эту дверь просто Да. Бутал, бутол бултазар, короче, я встадил азавр какой-то. А, ну О! Да бы, значит да. Для, специально для таких котов, как я. Ха. Умные роботы, умные. Это чтобы такой я из точки А в точку Б переносить.